Добрый день, друзья мои. Вы, наверное, заметили, вот здесь у нас плиты лежали. С центральной стороны входа. Прекрасные были плиты. И кто-то прикому не себе. Ну, это хозяйственный, конечно, человек. Человек очень хозяйственный. Он... Так, что-то тут, что-то мусор не донес. Или выбросил из окошка пакет с какой-то гадостью. Вот пакет черный. Я подобрала. Вчера я тут прибиралась. Ходила вокруг дома. Так, появилась бутылка. Ее вчера тут не было. Бутылочка. Кто это у нас? Барная Жигули. Кто это у нас тут бухает у нас? Где? С этой стороны. Ну, второй, третий этаж. Третий не знаю, но не должна. На четвертом вообще никто не живет. Итак, с этой стороны чистенько. Я вчера здесь прибиралась. Лампочка горит. Лампочку надо выключить. Вообще ее надо выкрутить тут. Вот эта лампочка горит. Мы ее его Вон она горит. Никто не выключил на первом этаже. Здесь входа нет. Люди немножко привыкли. И будут привыкать дальше. Дальше идем. Опять свежая пачка из-под сигарет валяется. Вот только что кто-то кинул. Петр, как, где? как показать, вот Петр, вот пожалуйста, только что кто-то кинул, а ну, может вечером, по крайней мере вчера я тут точно не была. Так, ну что, пойду я сейчас этот мусор выброшу на мусорку и скажу два слова про мусорку. Вчера я там подметала, в общем про мусорку. Конечно у -строй заказчик мусор теперь у нас вывозить не будет, Потому что с 1 октября Они нам вообще ничего не начисляют Если вывозят, тут они по инерции Просто, может быть, мусоровозчик даже не знает Что у нас отношения уже прекратились Мы в разводе, короче Со стройзаказчиком Вот Теперь полностью забота жильцов Или совета дома Или активных жителей Кто у нас тут будет ответственный за мусорку Я вчера тут прибирала Немножечко, ну не немножечко, капитально прибрала и много раз я убирала тут мусор вокруг мусорки, кто меня смотрит и знает об этом. Вот тут еще какая-то хрень валяется. Вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. И что меня всегда немножечко смущает. Часто возле мусорки у нас, возле бачков, лежат пакеты, которые не завязаны, абсолютно не завязаны. И частенько я в этих пакетах обнаруживаю памперсы детские. Вот. Незавязанные пакеты тут они растаскиваются, разваливаются. И это, мне приходится все собирать. Но с этой стороны я немножко так приглядываю, чтобы не сильно-то раскидывалось. Но если руки дойдут, я могу здесь потом попозже капитально подмести. Но сейчас у меня главное желание с той стороны, с задней стороны дома, как это называется, не фронтальная, а тыльная сторона, наверное, да, как их арх... архитекторы. Напишите в комментариях, как зовут ее архитектор. Тыльная сторона здания. Там хочется мне прибраться, все подмести под мусорку. Я вот одному нашему активному молодому человеку просила э, убрать на спортивном уголке, есть тут не видно, видно, трапеции, которые я весной делала. Эти палочки, они, конечно, бесценные, надо мне с, ножниц, с ножницами выйти и оторвать их, и на зиму приврать. А весной новый шпагат купим. Так, прохладненько сегодня вообще-то. Любовь Ивановна хочет одеть перчатки. Я пошла на на собрание. Родительское собрание опять придумали. И я пошла на собрание. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Называется он Любовь. Большими буквами таежная, маленькими смотрите, можете даже не смотреть, ставьте главное лайки и главное подписывайтесь, мне надо 100 подписчиков, чтобы заключить договор с партнеркой, им надо минимальное количество подписчиков 100, а у меня 39, спасибо тем, кто вчера подписался, с нашего дома кто-то, я девочкам говорила, они подписались, ну вот здесь вот я подмела сегодня, почему не каждый день я убираюсь тут, потому что у меня дети сейчас учатся в разные смены, если они раньше уходили оба в одну смену, я могла быть свободно дышать и это, то сейчас один ушел туда, другого надо готовить в музыкалку, либо учить с ним уроки с утра. Вот. Сегодня то ли не в музыкалке, но они понедельник-вторник ходят с утра, с 8 часов музыкальную. Остальные дни, вот утром я вместо того, чтобы выходить со скандинавскими палочками, буду заниматься территорией вокруг дома. Ну, в качестве здоровья, в качестве физзарядки. Так что все, друзья, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, я, я.